Побежали от потому что чокнутая хочет меня чекануть Это... Это шутка, пранк This is prank, бро Бро, this is prank а. Нет, ну какой я красавчик Какой я красавчик Ну красавчик, ну красавчик Чокнутая меня пугаешь, задолбала У меня дидасы есть Чего ты меня пугаешь, ты полоски, я нормальный чел Теперь надо дождаться, пока она станет нормальной Тянь, как, И вот это вот Окей, Google. Рецепт нормальной тяночки. А ну-ка, сейчас нету рецепта нормальной тяночки. И меня это очень сильно тревожит. Тут есть ключ Тут кабинета Алло, с собой. Я понял. До свидания. Здравствуйте. А я микрочелик. Добрый вечер. Как у вас дела? У меня все хорошо. Я пью водичку, и мне все нравится, в принципе. Опа, опа Выкинь, выкинь, это ее будет триггерить А нельзя выкинуть, найс вообще Все, ты адекватыч Давай это Кош. Давай адекватыч Раз ты адекватыч, то держи Ты такой заботливый Это я, да Прости, ну ладно Я помогу тебе, сэмпай, давай Это я люблю, помощь я одобряю Я скажу тебе код Дай-ка подумать Три. Да блин, мне записывать это что ли надо было? 0. 30. Хорошо, я помню еще. Умри. Так, мне кажется, надо бежать, потому что это не, не кончится хорошо для моей э, жопы. Ну, она меня по-любому шотнет. Это сайтама хренов. Я с ней не хочу контактировать. Бумага. Ножницы. Капзец. Капз. Почему просто нельзя убежать? Ну капзпец. Ну, нормально вообще, да? Как бы играешь, играешь, все сделал. И она тебя нокает, потому что она захотела поиграть в игру. Опа. Я надеюсь, она меня побегу не спалит. Ну, если она меня спалит, окей. Это не мое. Меня подбросили вообще. Я тут ни при чем, я в толкане ничего не знаю. Я тут сидел всегда. Опа! Бесспалевно. Лично я так не считаю. Ты не молодец и тебя очень прекрасно даже видно не, не не не не я знаю что ты паскуда еще то сейчас я тебя открою сейчас ага это была плохая идея э -э -э -э давай как-нибудь это договоримся с тобой опа я тебя накажу интересно же каким образом а? вот и все вот и все главное перед женщинами быть уверенным и стоять на своем и все будет хорошо вообще не вижу эту страницу долбанную. в классах она не попадается это написано в гайде так что это я все нормально все чики-буки стресс <свеческие> <свеческие> <свеческие> максимальный Ладно, начать заново Ох, вот ты я обхилился, конечно. Что? Ч... А... Не понял. Вроде я все сделал. Я ее пасу, но сейчас э, я бросил дневник здесь. Жду, когда она меня найдет. Надеюсь, она будет адекватной. <свят> э, сейчас... Ага, понял. Подстава. Ты гребаная <свят> подстава и сломала... Все, все, вообще неадекватная. Вам трудно дышать. Внезапно. Давай, может, проведем переговоры, нет? Ты не хочешь такую функцию? У тебя есть функция. Переговоры. <свят> <свят> <свят> <свят> Дурак, один хп. Сильно. Давай сыграем в игру. Давай, <свист> <свист> <свист> давай, давай. Угадай, попробуй, давай. Камень, сосать. Я твой рот. Ага, ага. А как я отсюда выберу? Ты такая умная. <свист> <свист> ну попробуем. Я надеюсь, она меня сейчас не убьет, не уничтожит, не не агилирует. Восемь. Восемь. Умри. Ага. Прощай. Ты же хотела меня убить, нет? Ты странная. Я боюсь даже отворачиваться от нее, потому что она неадекватна. Вы, вы посмотрите на это неадекватное лицо. Женщина, вы странная. Опа, успокаивай. Успокаивай. Давай, не это. Не, не шибурши особо. Одна. Ну а! Да-на! Отдай. Я я уже перепутал. И... И все Я скажу тебе, кот, хорошо Дай-ка подумать 8, окей, мы это помним Дай-ка подумать 8 Ёпта мать а? Какая там была... Я не знаю, отстань от меня 4, 8, 4 Дай-ка подумать Умри? Нет. 9, 8, 4, 9. Я же тебя погладил. Ты помнишь? Ты помнишь, что я тебя погладил? Помнишь? Ну вот так сделал. Хотя там была цифра 8, 4, 9. 8, 4, 9. Я тебя повторяю. Алло. Ты не, не тупи. Ты давай вспоминай. Да ну меня троллит! Хватит! Естественно, давай сыграем в игру. Ага, давай. Что-то походу... Давай сыграем в игру. кан Кен пан Кулак! Как бы дать этим кулаком тебе пороже. Сосать, падал. Сосать. Да Здравствуйте. Здравствуйте. Да забирай. Да забирай, его на... Теперь мне надо ее патролить. Я чуть не сдох, пока это проходил. <смех> Какой-то хинтай. Неужели она стала адекватою? Да ну, мне не верится. Все, сваливай, св сваливай, братан, я тебе отвечаю. Сваливай! Дурак, сваливай! Я тут уже полтора часа сижу. Я не знаю, сколько я сижу, но час точно. Сваливай. С Съё... ⁇ Да она его убьет, я отвечаю. Она его найдет и убьет. Вы сбежали, лучшее концо. В лучшее! ⁇ -то, мать. Это настоящая хрень. Я посылаю всю игру нахрен. Следующая серия по этой игре будет Хэллоуинская, потому что ну, мы уже тут почти все вообще прошли, все, что можно было пройти. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Сайкону стока. Давай. Удачи!